О предстоящем тренинге год 2020 мы с вами пережили и он был непростой слава богу за тех кто пережил год в котором три коридора затмений и последний коридор самый жесткий проходим сейчас по 14 декабря это знаете как зона турбулентности при перелете из одной реальностью в другую трясет по серьезному. Можно верить или не верить во влияние планет, но от этого их влияние меньше не становится. Мир переходит на совершенно новый уровень развития. С 21 декабря человечество вступает в новый 20-летний цикл под влияние двух самых крупных планет Солнечной системы – Юпитера и Сатурна, которые перемещаются в знак Водолея. Знак, руководящий интуицией чувствами. По сути, если до этого момента мир был подчинен здравому смыслу, логике, рассудку, то теперь в силу вступает интуиция, чувственность, дух, движение информации на уровне инсайтов. И выигрывать в жизненных ситуациях теперь будут те, кто умеет слышать свою интуицию. Кто умеет направлять свою энергию по пути чувств? Кто, как правило, выживает в зоне турбулентности? Те, кто сохраняют спокойствие, расслабленное состояние и действуют интуитивно, четко и быстро. Те, кто отпускают прошлое, прощают обидчиков, пересматривают свои ценности и приоритеты. Аккумулируют энергию для действий и четко видят свое будущее. Коридор этих затмений – это, по сути, время, когда двери вашей жизни и судьбы открыты настежь. Что это вам принесет? Сквозняк со всеми вытекающими грустными последствиями. Или же свежий ветер благоприятных перемен. Это зависит от того, как вы проявитесь в этот период. Если успели накосячить, не переживайте. На тренинге вычистим этот мусор и посеем золотые зерна удачи. Какими вы выйдете из этого коридора? Размазанными по стенке собственной клетки? Или наполненными энергией, целеустремленностью? От вашего состояния зависят ваши поражения или победы на предстоящие 20 лет вашей жизни. 20 лет вашей жизни! Это целеустремленное состояние и есть задача предстоящего интенсивного тренинга «Время перемен». Дата мной специально подобрана 13 декабря на выходе из зоны турбулентности, чтобы у нас с вами в точке перехода были зачищены все хвосты. Отброшено прошлое. Осознанное подсознательное восприятие настроено на новую реальность. А тело наполнено энергией, тонусом. и Энергетические каналы были были готовы работать на полную мощь к 21 декабря. Эту фабулу я и закладываю в структуру тренинга. Первая часть – это освобождение от зависимостей, и груза прошлых лет. Вторая часть – корректировка ресурсов. Духа, тела, разума, пересмотр и реконструкция по сути всего арсенал. Третья часть – это вектор движения в будущее, которое вы желаете. Подключаем силу намерения. В процессе тренинга будет очень много телесных практик, упражнений, разнообразное дыхание. Состояние на гвоздях для тех, кто жаждет быстрой трансформации. Динамические медитации, трансовые состояния, когнитивные технологии, многое-многое-многое другое. И все эти процессы мы пройдем в состоянии игры, оптимизма и обязательно поискового интереса. Хотите прожить следующие лет в удовольствии, восхищении и гордости за свои результаты? Значит, вы будете на этом тренинге. И мы с вами встретимся 13 декабря в 10.00. Жахнем энергии оптимизма по темному коридору. И вы откроете для себя все желаемые двери в будущее. До встречи на потрясающем празднике жизни. Время перемен начнется 13 декабря в 10.00. Регистрируйся прямо сейчас.